друзья привет рад всех видеть и сегодня видео которое я собирался записать уже достаточно давно но никак не решался это сделать почему потому что очень много негативной информации относительно сигналов трейдерских да как правило и особенно по крипте я лично участвовал в в нескольких сигнальных каналах по крипте и они честно говоря все оставляли желать лучшего когда мне задавали вопрос почему ты не собираешься или не делаешь свой сигнальный канал по крипте я говорил о том что зачем мне делать все то же самое как и у всех ни один из сигнальных каналов я по крайней мере не знаю такого который приносит действительно нормальную доходность или хотя бы как-то все там по грамотному по уму сделано поэтому я ничего не подобного не создавал. Когда мы начали практиковать парный трейдинг на крипте, ну и собственно торговали его на Форексе, когда он начал приносить прибыль, у нас начала появляться такая мысль, почему бы не создать именно сигнальный канал по этим вещам и не давать эту информацию людям. Но опять-таки все это долго откладывалось, потому что сама по себе система, она предполагает наличие достаточно крупного депозита не каждый человек со 100 долларами может сюда зайти и начать торговать по ней, потому что это увеличение рисков и увеличение слива самого депо таким образом мы долго продумывали, как это можно сделать, как можно к этому прийти и сейчас вот на сегодняшний момент я могу сказать, что мы хотим попробовать это сделать на протяжении трех месяцев мы будем давать полностью бесплатные сигналы. они будут даваться как на Форексе, так и на крипте. Не стоит отметать здесь валютный рынок, не стоит думать о том, что это какая-то дичь, это развод, это хайп и так далее. Друзья, поверьте, это не так. При нормальном, правильном подходе там тоже можно зарабатывать деньги. И я это подтверждаю уже не первый месяц, а может быть даже не первый год. Ну, только я не выкладывал mm. а, свои, свою торговлю. Я думаю, что за три месяца в этом можно будет убедиться. Почему именно три месяца? Да все просто, потому что Наша, наш способ торговли он предполагает собой среднесрочную торговлю и поэтому так как торговля среднесрочная за три месяца рынок может поменяться сдающего на забирающий и таким образом я надеюсь, что вы поймете насколько сложно для вас торговать выгодно или невыгодно и после этого примите решение оплачивать ли вам платную подписку в дальнейшем или не оплачивать. Я считаю, это разумно, это справедливо, как минимум. Мы делаем очень большой упор непосредственно на риски. Что это значит? Это значит, что мы озабочены тем, чтобы вы не потеряли свой капитал. И, соответственно, об этом мы говорим непосредственно. Я сейчас буду объяснять, с какого депозита и почему непосредственно нужно заходить в трейды. Давайте сразу об этом поговорим, кстати. В описании под этим видео будет ссылка, если вы перейдете, у вас появится вот такой вот сайт. Да? Точнее говоря, страница сайта. И здесь идет описание. Его нужно очень внимательно прочесть. И я хочу еще раз сделать акцент на том, что когда вы получаете торговый сигнал, вам не нужно ничего придумывать самому. Там уже все полностью описано. Там описано, как он выглядит. Я могу сейчас вам продемонстрировать вот так вот дается торговый сигнал здесь дается это непосредственно сигнал по валютам по крипте будет то же самое практически вот ровно, ровно то же самое только здесь будет вместо котировок валют будет точнее не котировок а обозначение валютной пары будет крипто пара это понятно то есть здесь дается какая пара от какого числа по какой цене она покупается, в каком отклонении она присутствует, потому что у нас торговля, она зависит вся от отклонений. Где ставится take profit? Пишется о том, что есть стоп лосс или нет стоп-лосса, как правило его нет. И, э, то есть, вся нужная информация для этого есть. Если идет добавление какое-то, то есть мы усредняем позицию таким образом, защищаем ее, то здесь будет писать второе отклонение, объем такой-то позиции. То есть, я думаю, это понятно. Если сделка завершается, пишется вот такая вот штука. Типа еврокат там, допустим, от такого-то числа закрылся плюс столько-то пунктов. И точно так же дальше. То есть вы можете видеть, что достаточно большое количество сигналов. 9 мая, 10 мая, 13 мая, 14 мая, 15 мая. Да, вы можете видеть, какое количество их идет. 17 мая, 20 мая, 21 Этот месяц, он очень насыщен сигналами. И сейчас, в данный момент, как раз еще они не все отработали, и есть возможность а, войти в рынок. То есть вы, по сути, если присоединитесь сегодня, вы никуда не опоздаете. Начинаем мы сигналы с первого числа непосредственно, и продлятся они до 1 сентября 2019 года, то есть ровно 3 месяца. Какие преимущества данных сигналов? Преимущество первое в том, что вы не привязаны к компьютеру, во-первых. Это э, сигнал среднесрочный. Вы, допустим, увидели... Что пришел сигнал в Дискорде, вы заходите в приложение на телефоне в тот же МТ4 или же ну, на биржу Binance, если это по крипте. И просто берете позицию. Все описано. Дальше. Сигнал дается из расчета вашего депозита непосредственно. То есть вы для себя уже понимаете то, что при наличии, допустим, вашего депозита в 27 тысяч долларов, ваша максимальная просадка при наших сигналах может достигнуть 10%. Это если вдруг статистически произойдет так, что инструмент уйдет нам в девятое отклонение, то, что вот произошло с нами первый раз за три года за три года торговли. В таком случае ваша просадка будет составлять вот этого вот капитала 10%. Далее, да, 13 тысяч, если капитал, то просадка будет 20. 6030-3040. И если мы берем 1000 долларов, то, что наиболее распространено среди даже наших учеников, те, которые учились у нас на курсе, в таком случае ваша просадка при взятии всех сигналов, то есть вы не ограничены в количестве, вы берете полностью все сигналы, которые мы даем. Таком, э, таким образом, ваша просадка может составлять 50-60%. То есть, это максимум даже можете себе отсечку поставить на этих цифрах, чтобы ну, не слиться, грубо говоря. При этом все ваша доходность будет составлять среднегодовая 50-100 процентов. Естественно, с 1000 долларов это будет больше, потому что одна сделка на 1000 долларов дает плюс 10 долларов. Ну это так очень грубо, да? Если она ушла глубже в отклонения то она там дает и 30 долларов и 40 долларов это если уже большие отклонения вот таким вот образом в сделках можно сидеть несколько месяцев это факт они могут закрыться как ровно за сутки за несколько дней так можно сидеть несколько месяцев но благо мы все рассчитали и как бы вот депозит который мы рекомендуем минимальный 1000 долларов он это позволяет выдержать поэтому минимальным лотом естественно и речь идет только о минимальных лотах. Поэтому вот такая вот особенность. Сигналы даются в Дискорде. Почему в Дискорде? Я сейчас объясню. Во-первых, это мессенджер, который, скорее всего, в котором вы не общаетесь ежедневно. То есть вы не пропустите поступивший сигнал среди спама сообщений через, э, из Телеграма. Да? То есть вы понимаете сообщения от ваших родных, там вайбер и так далее. Вот это все вы точно не пропустите. Если вы... Это просто проверено, я это придумал не просто так, это действительно работает. Вы сразу видите, вы просто на подсознании будете ждать сигнала от Дискорда. Когда вы увидите табличку Дискорда, увед... уведомление от него, значит вы автоматически ее в любом случае не пролистаете. Второе удобство. Это то, что есть так называемые каналы в самом Дискорде. Как вы можете видеть, есть... Канал основной. Это тот, где ведется флут, какое-то общение, поступает сообщение от бота, которое напоминает о отчетности, там, которую нужно, допустим, сдать и так далее. Далее, скриншоты сделок. Здесь выкладываются скриншоты закрытых хороших сделок. Тут они выкладываются нашими там, учениками, нами и так далее. Это все тоже мы обсуждаем дополнительно торговые отчеты в этом канале выкладывается непосредственно статистика торговая всех участников сигнал всех участников канала здесь пока что еще их очень мало я вот всего два человека вижу новеньких но тем не менее они приходят потихоньку а здесь уже информация идет по нашим учащимся вот допустим вот такая вот ситуация была по одному из учеников вот давайте сейчас посмотрим вот просто на примере прибыль 31 доллар это наверное я так понимаю недельная недельная статистика возможно была что здесь посмотрим давайте 92 доллара это скорее всего тоже недельная статистика да это а нет это последний месяц здесь Юрий пишет окей так 1038 это неделя тоже неделя здесь да ну такого рода то есть выкладывается здесь э, очень удобно сигналы для торговли канал это собственно э, все сигналы по торговле которые идут да, которые э, даются нами вот они здесь даются в этом канале вопрос-ответ здесь вы можете задать любой вопрос на который мы естественно вам ответим ну и полезные материалы это то что может какая-то инфа появляется по трейдерской тематике здесь она выкладывает. Изначально этот канал он был создан только для учеников, те которые учились у нас на курсе сейчас же мы его будем использовать в качестве вот сигнального канала для вас Вроде бы все сказал, постарался ничего не забыть, поэтому если вам интересна прибыльная консервативная торговля если вы ищете иксов, то иксов в этом канале не будет здесь консервативный трейд для постепенного периодического приумножения своего капитала, они а безбашенной торговли. И основная цель это сохранение данного капитала вашего. Умная торговля, а не просто везение. Если вы относитесь к числу консервативных трейдеров, которые хочет забирать деньги с рынка и делать это постоянно на протяжении не одного года, как это делаем мы, то welcome будем вам очень рады и примем вас в сообщество каста с удовольствием ссылка на данный канал будет в описании еще раз напомню, он будет бесплатным в течение 3 месяцев до 1 сентября потом мы перейдем на платную подписку если вы будете с нами, вы, вы подпишитесь если вас это не устроит, значит вы просто уйдете я естественно рекомендую хотя бы первый месяц попробовать поторговать на а, демо счете или это сделать элементарно Открывайте любую демку, мы рекомендуем сейчас FIBA Group, нормальный брокер, мы с ним работаем. Соответственно, там, когда вы логинитесь по ссылке, там вся эта информация будет присутствовать. На этом, друзья, у меня все. Если будут у вас какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях или же пишите мне лично в Telegram. Все мои контакты также есть в описании под этим видео. На этом все, большое спасибо за внимание, пока.